ей едешь едешь едешь едешь едешь едешь едешь едешь едешь Его уже никто не найдет, даже не экстрасенс, никто. Почему? Потому что он записан в книге тут... Блядь, ебать.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 Ну, например, рисунок осени обычный. И как называется? Пиздаж. Ну что ты мне покажешь? У меня телефон, а не МТС. Я не важно. Ебал я вас всех рот. Питушки вы все. Мам, видишь, какой тебе муж молодец, ресторан забронировал, счет сейчас оплатят. он еще обещал шубу купить завтра, тебе вторую. Я, короче, у мамы взял чулки погонять. Ты в чулках? Да. Да ладно, не верю. Посмотри, ну, уже... Конечно. Эй, чел, что ты делаешь? Блин? Подожди, связь прервалась, я ничего а, не происходит. Связь не Покажи, Ладно, смотри, раз. хорошо. Чел, чел! <связано> <связано> <связано> <связано> <связано> Quad, quad, quatro, quatro, quad, quad, oh, oh, vem Вот купили вот такую хуйню, не даже не знаю, как ее съесть сразу. <свеч> а, так, ну последний касатель, надо продуктов сейчас купить, чтобы хватило. Да, два макомба и сырный еще. Ух ты, сколько времени. Надо спать уже и ложиться завтра на работу. Ебать, два часа ночи. Надо еще одну серию ебануть. Купила бабушка Тимошке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 сейчас вам здесь устрою нахуй такое шоу ледовое, что вы, блядь, запомните на всю оставшуюся жизнь. Ебучие вы, пидорасы! Hey, yo, yo, hey, yo, chill, chill. Hey, Hi, bro. Yeah, I'm going see you later, dog. I hey, got yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, you, bro. Thanks for the quarter, my guy. Слушай, а ты никогда не задумывался, как будут выглядеть наши дети? Блин, ну, мне кажется, это они будут задумываться, как выглядел я. Что? Что? <рак> <рак> <рак> Нихуя себе, блядь. Ты блядь. Э. Заходя в дом людей, будь там слепым. А уходя... Не ищи недостатки в доме, где ты находишься А если увидел, то никому о них не говори